А как вы думаете, что означает ножевой раунд? Все правильно. А, ножи за сторону. Команда Солянка против All Your Dreams. Это очередной матч группы Б. И победитель снова заберет а, очки группового этапа. Uh, ну, давайте пока что я познакомлю вас с коллективами, хотя с командой All Your Dreams мы знакомились вот только полчаса назад. Ну, давайте еще раз, почему бы нет. Uh, кстати, ножи, они проигрывают в этот раз. Сильвер, дерзкая, Гидрамин, кессон и красная икра за команду All Your Dreams. Ну, а коллектив Солянка представляет святой чудо... Так, медиатор. With love from LV. Это что у нас там, Латвия, наверное, да? Uh, Святой, чудо-травик, Веселун. <laughs> ну, короче, просто будет веселун. И Oficial. В общем, ну, вот такие вот никнеймы. И это, дамы и господа стей. Uh, Команды не стали меняться сторонами. Солянка, разумеется, выиграв uh, ножи, решили остаться в обороне. Что, на мой взгляд, конечно же, вполне себе логично в условиях того, что играется карта Инферна. <laughs> Ну что ж, дорогие друзья, в очередной раз приятного просмотра всем, кто сейчас находится на трансляции. Всем, кто смотрит запись, тоже большой-большой привет и приятного просмотра вам. Ну а у нас All Your Dreams открываются на точку А, готовы во всяком случае брать штурмом точку с ковров. Ну и здесь готов прием от from Фром Эл Заканчиваются патроны, начинается поножовщина, но поножовщину выигрывает кессон. А тем временем фейк-выход э, на точку А оказывается успешным, бомба проходит на спот Б. Ну не гениально ли, дамы и господа? Удается обмануть All Your Dreams своих соперников, а точнее все, все твои мечты, да, если я не ошибаюсь. В общем, им удается одолеть оппонентов, перехитрить их, во всяком случае, с точки зрения именно хитрости. Они уже... Что-то да выиграли, как минимум поставленную бомбу и деньги Но выиграть пистолетку, это что надо суметь Дерзкая, kill святой остается последним Хороший счет минус сильвер один на один с Дерзкой Нет дефьюз китов, дамы и господа, поэтому гг Поэтому пистолеточку к несчастью, не спасти Минус от Дерзкой, это, кстати, третий минус в этом раунде И счет в матче становится 1-0 и не в пользу сильной стороны на данной карте То есть коллектива Солянка Увы, супчик пока что не удается покушать, хотя All Your Dreams, в принципе, в, можно сказать, в пистолетном раунде супчика как раз отведали. И супчик получился вкусный и успешный, да, в какой-то степени, но не для самого супчика. Неплохая хае прилетела сейчас на банан. Немножко коцнула. На мидл, кстати, тоже достаточно неплохая хаешка прилетела. И проход на точку Б открыт благодаря минусу по веселуну от Кессона. Но, правда, как вы можете заметить, да, на точке Б еще же наверняка кто-то есть. И это медиатор. Минус дефингидрамин. И минус от Сильвера в ответ. Но, кстати, офишел разменивается также на точке Б. И последним остается. With from LV Ну, посмотрим, посмотрим, насколько получится или не получится успешно провести ретейк В любом случае, USP, конечно, девайс не для ретейка Объективно, когда соперники с калашами и с МПшками Но никто не отменял три каких-нибудь роскошных хедшота с USP и... Правда, нет дефьюз китов, поэтому все, уже... Говорить уже не о чем На дефьюз нужно будет потратить 10 секунд А в распоряжении игрока обороны всего их 11 ну, минус дерзкое. Здесь хотя бы добежать бы засейвить автомат Калашникова. Но, опять-таки, разве кто-то в здравом уме позволит просто так взять Калаш у тебя перед носом, увести его сейвить? Конечно, нет. 2-0. Ну, начало, так скажем, боевое. Солянка, даже невзирая на поражение в раундах, умудряются очень сильно портить нервы своим соперникам. Выбивают с них постоянно какие-то девайсы. Ну, и здесь вообще нельзя сказать, конечно, о том, что... Матч проходит так, как проходил э, на первый Не на первый, а так, как первый матч проходил, да То есть, где Солянка играла с патриотами Прошу прощения, с, с пенсионерами а Вот с пенсионерами было все как-то слишком прозрачно и очевидно А вот здесь, мне кажется, Солянка еще вполне себе могут побороться со своими соперниками Когда у них, во всяком случае, появятся девайсы Но пока 2-0 и максимально осторожные действия в исполнении команды All Yo Dreams, где Святой, кстати, все-таки не пускает в полном составе команду All Yo Dreams на точку А. Однако, ответочка не заставляет себя ждать. Дерзкая, хороший хедшот. Ну и здесь проход на точку А, который с виду практически пуст. Да, и как вы можете заметить, здесь у нас офишал притаился. Попадает в голову кессона, но USP обладает невысокой бронебойностью и сравнительно небольшим демейдж-диллингом. Как результат, естественно, минус сделать не удается. Сильвер. Не самая неочевидная позиция, однако медиатор просто даже не стал смотреть почему-то за угол. Хотя за углом частень... частенько кто-нибудь мог бы стоять. С любовью. Из Латвии. Хороший хэдшосик. Минус Сильвер. А может еще один минус уже навряд ли. Да. Минус от красной икры. 3-0. С проблемами, но все-таки 3-0. Справедливости ради All Your Dreams отыграли на максимум возможностей того, что они могли бы отыграть в результате выигранной пистолетки И сейчас, как вы можете заметить, перспективы появляются уже у команды Солянка Однако вопрос касаемо экономики, вот он остается открытым, да То есть ребята не совсем грамотно закупились, у кого-то есть ФАМАС и МПшки Ну и с этим будет в целом проблемно удерживать Но, конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно как бы. Ну, два дигла, конечно, определенно должны проигрывать перестрелки с калашами. Но Counter-Strike не настолько уж очевидная вещь, да, дерзкая. Хороший розыгрыш позиции. И если бы не флешка, от тиммейтов на мидл, то можно было бы сделать второй минус. Но тиммейты, спасая э, дерзкую, тем самым, как бы и спасли еще и от смерти напарника. Не напарник, прошу прощения, соперника по команде. Офишел. Один минус с МПшки, далее два минуса от. Команды All Your Dreams, и у Солянки остается только лишь один медиатор со снайперской винтовкой И, в общем-то, естественно, это сейв И, естественно, это сейв в районе точки Б, что, в общем, является весьма и весьма, на самом деле, очевидным моментом, да О котором, в общем-то, даже и речи э, не нужно вести Все слишком прозрачно и слишком понятно Но, кстати, никто из игроков атаки особо не спешит идти выбивать снайперскую винтовку но если это делать, то делать это только с банана. Потому что на хэлпе вот сейчас медиатор, по идее, должен, да, должен убивать Сильвера. И, естественно, убивает его. Это информация для игроков атаки. Остальных игроков атаки кисон открывается на префайре. И здесь медиатор погибает. Да. Красная икра на последней секунде выбивает АВП со своего соперника. Засейвить, конечно же, с оптику не успевают благодаря тому самому времени. Игроки команды All Your Dreams Но самое важное здесь было нанести экономический урон оппоненту И он был нанесен Причем очень существенный Салам, Александр, брат, как ты? Хорошего стрим? Салам, большое спасибо Все супер, все хорошо Как ты? Как у тебя дела? Интересно, а тут игрокам от 14 до 18 или старше? Вот вопрос, кстати, в чатике на Твиче. Вот такой вот вопросик задали. Ребяточки, рассудите, кто здесь, э, какими возрастными категориями обладает, плюс-минус. Люди, знающие, я надеюсь, подскажут. Веселун! С э, 5-7, -а, черт возьми, что ли? Чёрт, где Веселун-то? Вот он, Веселун. Остается он, кстати говоря, последним. Один против троих. И да, с 5-7. 500 лет не видел, как кто-то покупает 5-7 в... Counter-Strike 1.6 в CSGO часто видел 5.7 и часто вижу до сих пор 5.7. Но... но вот чтобы в 1.6, прям очень редко. Но радует, вариативность девайсов все-таки присутствует. От 18 до 50, но вообще вот Рустам здесь уточняет, что все 18+. Вот, в общем-то, вот такая информация. Все 18+, то есть все ребята от совершеннолетнего и выше. Ну а у нас тем временем не удается, разумеется, ничего засейвить и никого убить игроку обороны и, как следствие, 5-0. И это, конечно, повод бить тревогу. В глобальном, глобальном понимании у команды Солянка сейчас происходят трудности, связанные с э, тем, что они проигрывают сильную сторону 0-5. Конечно, это контрпродуктивные действия, вторую половину как минимум уже придется отыгрывать 5 раундов, ну, в общем, вы сами понимаете, не мне вам математику объяснять. Большое спасибо за подписчики, которые периодически пролетают, ребят, не успеваю прочитать все, но, в общем, большое спасибо, сейчас у нас подписался Клинкуся на Твиче, огромное спасибочке. А, красная икра, минус офишел, ну, а помимо офишела уже упали с любовью и святой. И две АВП осталось. Две АВП обе играют. А нет, простите. Я думал, Веселун тоже сейчас находится на точке Б, но куда идет Веселун? Но ну, выбивать одному со снайперской винтовкой четверых соперников с точки это же будет невозможно. Это будет просто unbelievable. Но, кстати, самое интересное, если сейчас все игроки атаки разбегутся, это же просто ниндзя-дефьюз будет. У него же есть дефьюз киты Не стал! А, ну правильно, в принципе, правильно, что не стал, потому что Дефин-Гидрамин. Никуда не ушел. Он боится, что против него могут сделать ниндзя-дефьюз. И ведь действительно могли бы. Ну а Медиатор, в общем-то, сейвится на точке Б, опять-таки, сделав один минус по игроку атаки, который пытался выбить с него. Это самое АВП. 6-0. Счет становится все ужаснее и ужаснее. Тут половина пенсионеров, говорят, во как. Виль Вальков пишет, что тут уже многие очень возрастные люди. Но, в принципе, это и хорошо на самом деле. Ну, в плане того, что люди осозна... осознанные, да, здесь не будет грязи в чате, никто никого не будет оскорблять Ну, могут быть какие-то дружеские подтрунивания в шутку, так скажем, да Но не будет уж никаких прям вот там про мам, пап, сами понимаете Я думаю, что большинство из вас не любит подобного рода оскорбления И счастливы вы, когда вы это не читаете Ну, лично я счастлив Ну, вообще, на всякий случай, поэтому я отключил чат на трансляции и, собственно говоря, я этих оскорблений никогда и не вижу. Дерзкая дефингидрамин по минусу. Но дерзкая не успевает пройти через ребра. Потому что хаешка от офишала все-таки догоняет. И приходится погибать. Потому что хаешка это всегда больно. А, веселун вместе со святым. 2 в 2 против Сильвера и Дефингедрамина. При этом, кстати... Кстати, Сильвер немножко, по-моему, загулялся. И оставил дефингидрамина одного. И эта ситуация на самом деле очень... С точки зрения техники тяжелая, потому что, да, вот теперь сейчас можно просто садиться на деф, у каждого есть дефюз киты, а Сильверс АВП, а Сильверс АВП, ну и, конечно же, дебомб has been defused. В общем, что сейчас сделали All Your Dreams? У меня просто 500 миллионов вопросов к тому, что сейчас произошло. Зачем нужно было бросать все и бежать за снайперской винтовкой, чтобы проиграть раунд? Ну, просто для понимания, снайперская винтовка не тот девайс, который жизненно необходим команде All Your Dreams. А вот э, выиграть раунд было бы все-таки, мне кажется, важнее. Ну и теперь, пожалуйста, чудо-травик веселун минус красная икра. Вражеские снайперские винтовки работают, ну а можно было бы у них, в общем-то, все это дело изъять и еще в предыдущем раунде. То есть Counter-Strike это, в общем, как реальная жизнь. Смотреть нужно всегда наперед и думать. Думать, что, собственно говоря, будет лучше Засейвить АВП или выиграть раунд Ну и здесь как бы Сильвер с тем самым АВП Засейвленным в предыдущем раунде Наконец-то хотя бы с него выстрелил А то я уж прям опечалился Опечалился, потому что вроде АВП засейвили Даже из-за этого раунда проиграли Но с него никто не стреляет Последним остается Медиатор Медиатор с точки Б вообще просто как Его там забетонировали Вот мне кажется, реально Он приклеен к полу он там просто как статуя стоит, который раунд, ну, сидит, простите меня. И пофигу, что там происходит на точке там. Если тиммейты спасают раунд, хорошо. Если тиммейты не спасают раунд, ну ладно, что поделать. Ну, в общем. Но он с точки Б не ногой. Просто никуда. Привет, теска, да иногда невозможно играть на пабликах, где играют менее 18+. Там жесть бывает, мне 32 и смотрю КС, иногда играю. Теска, это правильно, это хорошая, кстати, штука. Посмотреть Counter-Strike и поиграть, в общем, в кругу друзей, так скажем. Это здорово расслабляет и помогает прям расслабиться. Тем временем у нас седьмой раунд отправляется в копилочку команды All Your Dreams. И я бы очень сильно, конечно, хотел сейчас потроллить медиатора. Ну, потому что... Ну это же невозможно, блин Столько раундов сидеть на точке Б Заканчиваются, кстати, деньги у команды Солянка Они принимают решение запушить э, точку, именуемую Ямой И все, кто пошел пушить, в общем-то и погибли Медиатор по-прежнему на споте Б Ловит флешки верхом и успевает и опять успевает сесть в свою излюбленную позицию. Я вот одного только не могу понять. Медиатор в целом стреляет на самом деле с АВП неплохо. Да, то есть объективно у него хорошая реакция. Он круто попадает по оппонентам, постоянно, да, заметьте, все, кто идет с него. Сань, Сань, медитатор. О, медитатор, правда? Клинк, спасибо большое. Не заметил. А я его все медиатор, медиатор, подожди, а почему медиатор, кстати, я его стал называть, а? Почему это он медиатором оказался вдруг у меня? У меня прям даже странность, да? Стра странно. <laughs> и, и очень странно, почему меня в чате наконец-то поправили только на девятом раунде встречи. <laughs> ну, в любом случае, большое спасибо, медитатор. А, ну так все тогда, господи, я-то думал он медиатор, а он просто медитирует на точке Б тогда, ну чё вы. все нормально-то. Он просто играет на фраге. Горе в команде. Ну, я не знаю, играет он прям на фраге или нет. Ну, 8 на 7. Статистика положительная у единственного игрока из этой команды. У всех остальных пока что все плохо. А, хаешечки. Хаешечки прилетели. Сильвер погиб в результате этого взрыва. И погиб он, как вы знаете, со снайперской винтовкой. Дерз! Дерз! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Ну, тут я как бы, наверное, все. Я так и знал, что медитатор и тут. Будет сидеть Был медитатор Стал медиатор <laughs> Ну да, можно теперь, кстати, его Можете его называть теперь не, смотри, поме... <laughs> Он поменял позицию Все, теперь он сидит не за тройкой Теперь он сидит на банане Ой, боже мой, забавно Забавно, ну в хорошем плане, естественно. Я не хочу обидеть, вдруг не дай бог человека. Товарищ медитатор, если что, не обижайся. Но это просто действительно уже становится э, смешно-смешно. 9-1. В общем-то, пока э, у нас проходит процедура медитации на точке Б, команда All Your Dreams вообще абсолютно спокойно, каждый раунд играют точку А и выигрывают. В общем, что, наверное, и должно быть. Ну вот сейчас, зачем на точку Б бегут? Парни из All Your Dreams. Вот зачем просто? Ну зачем? Там постоянно сидит медитатор, медитирует. А в этот раз он не... Как они знали прям. Они почувствовали. Они почувствовали, что на точке Б вообще нафиг просто никого нет. Игроки обороны решили запушить точку А и не угадали. Чудо-травик Веселун. Убивает красную икру, подбирает девайс, делает второй Минус. Третьего не успевает забрать И Кисон просто разваливает Просто разваливает в паре с дефин Гидрамином. 10-1 Очень быстрый раунд на точку Б И очень забавный очень не... Я прям даже и не понимал <laughs> Почему и как такой раунд вообще здесь сейчас получился Почему Почему он покинул точку Б Можно сказать теперь, что раунд был проигран Из-за того, что медитатор с точки Б ушел Кессон перестреливает все-таки Медитатора, к несчастью, в этот раз игрок обороны не попал по сопернику, ну и Кессону бы желательно, конечно, Банан, наверное, все-таки покинуть, потому что если он сейчас промахнется, одним выстрелом с Дигла его можно отправить на тот свет. Поэтому тут, конечно, рисковать снайперу нельзя, и вот он промах, и Святой его одним выстрелом отправляет на тот свет. Более чем читаемая ситуация, но окей, момент, конечно же, игровой и... Святой с АВП, подобранный э, с погибшего э, кессона, делает минус по оппоненту, ну и получает размен от дерзкой, да, теперь у нас Love From, Viz Love From, э, находится на точке B, LV Ну и просто, в общем собственно, ждет, ждет, попадает в дерзкую, э, и это сейф, это сейф в очередном раунде, ну... Вот тут, кстати, с точки зрения, опять же, техники, да, если мы а, будем вспоминать, что вообще из себя представляет Counter-Strike, то АВП должно занимать э, достаточно мобильную позицию, да, чтобы контролировать дальние расстояния, чтобы в случае чего где-то поддерживать э, огнем, так скажем, своих товарищей по команде. И при этом надо понимать, что это просто девайс. Если ты его проиграл, в этом, в общем-то, страшного ничего нет, если экономика у команды в полном порядке. Попадание в ногу у медитатора, но на банан зря сейчас пошел опять же сильвер Я вот не понимаю, но точку Б достаточно неплохо удерживают солянка Открыться на нее куда тяжелее, как мне кажется, чем на точку А Для каких таких целей All Your Dreams постоянно пытаются все-таки выйти на точку Б? Есть, кстати, стрим, один из стримов точно у меня есть на канале, где 15 раундов одна команда в атаке разыгрывала одну и ту же точку, ни разу не сыграв вообще на другую. Почему это происходило? Потому что они тупо просто взяли раунд на точке А и поняли, что точку А их соперники оборонять вообще не умеют. И просто 15 раундов подряд ребята играли точку А, даже не смотрели в сторону спота Б. Более того, их соперники, кстати, единожды даже попытались не держать точку Б в пятером сесть на точке А, но все равно проиграли раунд, вот такое вот дело И снова медитатор уходит на сейв снайперской винтовки на точке Б Чем чреваты эти сейвы? Тем, что раунды проигрываются, а эта АВП не помогает выигрывать То есть эту АВП надо выбросить Потому что ее постоянно хочется засейвить. И вот чтобы ее не хотелось сейвить, ее надо просто выбросить. Вот я вижу эту ситуацию вот так. Если АВП не помогает выигрывать в раундах, то такая АВП попросту не нужна. Не сам игрок не нужен. А просто такой девайс не нужен. Его просто нужно утилизировать. Во! Кстати, дробовик. Дробовик. Все, я смотрю за дробовиком. Я очень люблю, когда... Э -э кто-то в Counter-Strike 1.6 пытается сыграть с каким-то диковинным девайсом. И ново в данной ситуации подходит, мне кажется, на все сто процентов Вот для того, чтобы сыграть как-то необычно. Ну вот вопрос, кто-нибудь на ковры придет? Кто-нибудь вполне себе возможно и придет. А, минус от святого, разменный фраг от Кессона. И здесь, кстати, From LV а, слышит: слышит надвигающуюся угрозу на точку. Ой, дробовик слишком далеко попадает в голову. Раз, два, три. Господи, он перестреливает соперника с калашом. Что ж ты, товарищ, красная или кра. Красная икра, прошу прощения. А, Теска мой, если я не ошибаюсь. И, в общем, вот все беда. Беда, все пропало, все потеряно, потрачено. И, смотрите, я еще не включал его, но уже уверен, он сейвится на точке Б. Вы понимаете, о ком я. Ну, я не могу не просто не угореть с этого момента. Ну, реально. Ну вот, минус дерзкая, как бы, да. Просто если вдруг медитатор где-то, его можно даже не искать. Он на Б. То есть, если мы его не нашли на точке А, понятно, он сейвится на Б. <laughs> ну, это уже просто действительно смешно становится, как бы. Я уже не знаю, я сбился со счета, сколько он раз засейвился на точке Б. Ну, молодец. Настреливает хорошо, делает два минуса с АВП, убивает всех своих соперников, только раунд проигран. Карл, раунд проигран. Счет 13-1. В сильной стороне команда проигрывает со счетом 13-1. Пора за что-то браться. И это что-то явно не АВП. Здесь нужно покупать что-то из ряда вон выходящее. Даже вот Визла From LV решил поэкспериментировать и приобрел дробовик из дробовиком. Кстати, сделал минус. То есть, может, это и действительно работает. Да он и Мираж также играет под навесом на Б. А, вон оно как. То есть, это для него обычная история. Просто, ну, держать точку Б. Слишком широкий стрейф от Кисона В результате минус по святому. И тут же, конечно, медитатор, находящийся на точке, э дает размен. Э веселун. На зелени, кстати, э, минус дерзкая хаешка не долетела до него. Но ситуация равная, 2 в 2. Но медитатор, он не идет даже помогать товарищу по команде. То есть ему просто даже это не хочется. Хаешку на банан выкидывает. Это что дальше? Ретейк? Ретейк? Он идет выбивать, дамы и господа. Ну, наконец-то. Уворачиваю. <laughs> Ладно. Но вот на этот раз респект. А, ну правильно. А теперь это что было? Сейвиться. Это же был последний раунд. половины то да. За сейвиться уже было нельзя. Но, блин, он молодец. Он молодец. Вот хотя бы в последнем раунде он понял, что сейвиться уже бессмысленно. Итак, пистолетный раунд. Мне очень интересно, как... Как, как он будет пистолетку отыгрывать? Оп. Увидели, смотри, увидели Дефингидри... Сложно быстро произносить этот никнейм. Драмина увидели, но он успел отстрелиться хотя бы по одному сопернику. Сильвер, два минуса. Кессон еще один вдогоночку. И медитатор. Терминатор, елки-палки, с ножом его пытался сейчас зарезать один из оппонентов. Но нет, Кессон добился пистолета и не позволил зарезать соперника. Хотя можно было, в общем, спокойно, конечно, резать. 15 один... Статистика на ваших экранах. Я думаю, здесь, в общем-то, заостряться особо не на чем. Все и так предельно ясно и понятно. Теперь у атаки нет денег. И как выиграть раунд против соперника, у которого уже есть темки. О, замечательная хаешка. Кессона убивает первого, убивает второго. Отличная хаешка от Сильвера. Ну, в общем, на банане здесь, по идее, все и должно закончиться. Как мне кажется. Повторюсь, мне так только кажется. Дерзкая, потому что с дробовиком и с дробовика сделать минус, по-моему, вот, кстати, не вышло. Я не успел заметить. Но последним остается без love from ЛВ. И, к несчастью, вновь без минуса. Сильвер, хедшот 16-1. По-моему, вторые 16-1, если я не ошибаюсь, в первом матче точно так же было, да? То есть All Your Dreams, по-моему, выиграли своих соперников тоже со счетом 16-1. Или А, 16-2. 16-2, дамы и господа. Все, поправочка. Ну, короче, в общем, беда, беда, печаль. Но команда All Your Dreams в рамках группы Б забирает уже огромное количество очков. А впереди, как я уже и говорил, нас ожидает немножечко другой матч, но об этом поподробнее, чуть-чуть позже.